Привет! Ну, наконец-то, долгожданная коллекция из нейлона в наличии, поэтому сейчас расскажу и покажу нейлон с обратной его стороны, чем же он отличается от кожзама, и почему именно этот нейлон идет по цене кожзама. Это одна из сумок из нейлона. Сразу расскажу, какая она интересная. Смотрите, то есть на ней в передней стенке вышивка, ручка небольшая, но очень удобно, очень комфортно держать в руке. Это сумка-рюкзак. Смотрите, здесь и здесь крепятся ручки. то есть, да? И что интересно в этой модели, то есть ее можно носить как обычную сумку через плечо и как рюкзак. Сейчас покажу о ее достоинствах, а потом покажу, из чего же она сшита. Вним наполнитель. Это не отдельная часть нашей сумки, которая обычный материал. Смотрите, две ручки регулируемые, которые крепятся либо здесь, с двух сторон, это будет сумка на длинном ремне, либо это будет сумка-рюкзак, крепится здесь и здесь. Внутри удобный вход, перегородка на молнии, на задней стенке обычных кармашек на молнии, да? и на передней стенке кармашки, на задней стенке традиционный карман на молнии вышивка с аппликацией вот такая вот модная стиля девушка сумка рюкзак в цене у нас 1900 рублей это розничная цена оптом понятно дешевле опыт от 5 штук при желании обращайтесь покажу нейлон смотрите прислали образцы этого материала он очень прочный, в отличие от э, того, что существует сейчас на рынке, очень много китая из нейлона, он намного тоньше. Здесь идет вот такая пропитка. Он очень толстый, он очень прочный. Смотрите, пытаюсь его порвать. Это прям с большим усилием, и в принципе он чуть замялся, и всего лишь. Он не пропускает влагу, то есть если его попали под дождь или под снег, то есть ему ничего не будет, с него вода прям будет скатываться. Еще одно качество очень классное и комфортное для таких сумок. То есть они не лопаются на морозе, они не стоят колом. Бывает, корзан не лопается на морозе, но колом он все же становится, потому что температуры у нас на территории России такие разные. То есть если это минус 25, минус 30, однозначно предпочтительнее идет текстиль. А текстиля у нас российские производители чуть немного. В преимуществе это гобелен. Но гобелен как-то зимой не очень да, носится и не очень сильно покупается, потому что хочется более практичности, потому что грязь, слякоть, где-то какая-то непогода. И поэтому маршрутки, транспорт, это не выезд на природу однозначно, либо поездки. И поэтому нейлон очень здорово подойдет вам именно для этих целей. Смотрите, цвет есть хаки, есть черный. И пропитка у него есть такая интересная, гладенькая. То есть обратная сторона у него как кожзам, как окая кожи, Поэтому цена у него соответствующая. То есть он не дешевый, он идет по цене эко-кожи. Но коллекция из него пришла довольно интересная. Сейчас покажу. Вот такой вот интересный рюкзак с вышивкой. Карман на передней стенке, на молнии. Один довольно глубокий. Второй. Вот такой горизонтальный. И все это еще с подкладкой. То есть он очень комфортный на ощущение. Он такой весь гладенький, как шелковистый, как шелк. Он очень приятный. Он что про эксплуатационные способности я не говорю. То есть только что рассказала, да? Карман на задней стенке. Ход. Ход. Он довольно объемный, сюда легко войдет папка. Сейчас, кстати, попробуем папочку и попробую его соизмерить. Простите, не приготовилась. То есть, смотрите, легко вошла папка, и она потерялась, ее не видно. То есть, очень хороший формат. Это рюкзак у нас. Дальше идем. Что из него еще есть? Из нейлона, да? А, не сказала. Цена рюкзака 2100, 2100 рублей. Дело в том, что цена немножко выше. На 100 на 150 рублей на позицию. Если есть вышивка. Потому что вышивка тоже стоит денег. Нитки, работа мастеров, подборка всякая разная. Так, вот такая интересная модель. Есть она в трех цветах. Это черная. А сейчас еще серую покажу. Это серый нейлон. Очень приятный на ощупь. Кстати, вот серый нейлон тоже. Его нарезочка. Довольно прочный. Попробуем порвать. Поехали. Честно? Нереально. Если только мужчины будет тянуть, и то не факт. Поэтому износостойкость его однозначно надежная. И это же модель, смотрите, свете хаки. Ну, давайте покажу хаки именно эту моды. Цена на сумку 1900 рублей. Это розничная цена у нее. Так, смотрим. Вот такие аккуратные шлевочки. Прошита и проклепана. На передней стенке карман на молнии. Легко входит рука. На задней стенке карман на молнию. Традиционный, как обычно, ничего такого супер навороченного. Так, заходим внутрь. Очень удобный вход, широкий, и в нем все видно. То есть это сумка, которую не нужно будет рыться искать там по углам, что открыли и видно. А, перегородка на молнии на задней стенке карман на молнии и два кармашка на передней стенке. А, есть длинный ручка ремень. Он очень широкий, то есть тоже очень довольно прочный, толстый и крепится на карабинах. Еще раз, эта модель выполнена в трех цветах. Нелон, хаки, серый и черный. Цена сумки 1900 рублей. Идем дальше. Есть вот такая моделька. Она ближе уже к такой, к полуспортивной. То есть, если те сумки были такие более легкие варианты, это артиллерия пошла. Боковые карманы. Кстати, не говори, не сказала, что у рюкзака боковые карманы, да, пролетела Как всегда, тороплюсь, и поэтому забываю. Кармашки на передней стенке. Вот такие вот комфортные. И на кармашках везде есть подклады, покажу. То есть все абсолютно идет с подкладом. Так. Кармашки вот здесь вот отстрочены вот такими полосочками. Очень интересно. То есть вроде черный и черный, спокойно. А между тем декор существует. И декор выполнен очень аккуратно, очень строго, ничего лишнего. Я вообще люблю сумки более строгие в плане внешних данных. То есть, когда нет излишней фурнитуры, есть лаконичность и есть возможность носить с очень многим рядом вещей. На задней стенке карман на молнии. Ручка усередненная, то есть спокойно садится на плечо. Очень широкий вход. И здесь идет двойная молния и для правши, для левши очень удобно то есть открывать либо справа, либо с левой стороны минимальный наполнитель смотрите какой большой вход он такой удобный, комфортный то есть если даже с такой сумкой в дорогу или на тренировку куда-то идти в принципе она очень будет она подходит именно и для этого тоже то есть что покупки да, в магазин, что э, тренировки так, длинный ремень регулируемый Который крепится вот здесь вот на сумках с двух сторон. С одной стороны и с другой. То есть можно сумку будет повесить и через плечо в том числе. Так, меряем размер папки. те модели, которые я показала. В них вообще войдет папка. Мне так кажется. То есть Папку положили и она утонула. Ее здесь даже и не видно. Смотрите как карандаш в стакане то есть сумка очень удобного формата идем дальше так. сумки все не маленькие а с учетом наших зимних особенностей да, вот такая вот серая красотка она комбинирована с эко-кожей Здесь вставки нейлон и кожа Нейлон и кожа Сзади точно так же. Здесь один карман на молнии. На передней стенке два кармана на молнии. Карманы все рабочие. Вот оно на ширину вот этого квадратика. Раз. И два. Здесь только две ручки. Потому что ручка идет удлиненная. Когда идет ручка удлиненный, Длинный ремень не предусмотрен. Вот такие вот прикольные кисточки. С одной стороны сумки. Вот такой удобный большой вход. Вообще все модели очень удобные. И вообще их автовики очень любят в связи с тем, что... А, те, кто любит большие сумки, понятно, что малышек здесь у нас сегодня нету. Я имею в виду из него она. Так, смотрите. Сумка а, выполнена классической мягкой форме то есть она мягкая вся вот здесь вот карман опять перегородка на молнии на задней стенке карман традиционный и опять широкие кармашки на передней стенке для удобства то есть вот так она выглядит розничная цена сумки 1956 рублей так идем дальше есть вот такая большая сумка папка она выполнена вообще в нетрадиционной манере то есть она очень сильно отличается от тех что я показала вам раньше почему? потому что она выполнена именно для деловых бумаг почему-то мне так показалось то есть она довольно большая она подойдет и под ноутбук то есть она, смотрите, опа то есть папка здесь не просто утонула ее не видно то есть она очень большая вот здесь карманы рабочие идут на магнитках. И плюс ко всему еще кармашки. Вот здесь на молнии карман идет. Рабочий. Здесь идет еще один карман на клепке. Папочку вынимаем и смотрим, что же внутри. Так, здесь еще идет длинный ручка ремень. Идет карман для телефона. Горизонтальный такой. Здесь вот. Сейчас вот так удобнее, наверное, покажу. Вот он. А, опять перегородка на молнии. И на задней стенке кармашек на молнии. То есть получается вот такая вот большая сумочка из нейлона и эхо кожи комбинированная. Цена у нее 1900 рублей. Кстати, карманы опять боковые есть. То есть получается а, очень много карманов у всех сумок. Они все очень удобные. То есть вот так вот. Либо в руки, да. Для высоких девочек в руки пойдет. Потому что не для меня вот низковато немножко. Для, высокой, для высоких девчонок. И либо ручка-лимень через плечо, тогда ну, раз, высота человека тогда не принципиально. Так, идем дальше. Есть вот такая интересная модель. Покажу на цвете Хаки. Цена у нее тоже 1900 рублей. Она вот такая. Крутячная. Крутячная. Такая интересная. Смотрите. Нейлон. Здесь преимущество нейлон. Донышко. Нейлон. А на передней стенке выполнена аппликация из двух цветов кожи. То есть цвет шоколад в отделку идет. И цвет хаки. Ой, ну какая же она комфортная, ребят. Правда. Так, ручки на карабинах. Идем внутрь. Вынимаем на полу. Что же у нас внутри? Длинная ручка-ремень. Здесь ручка-ремень усилен стропой. То есть, одна сторона как кожа вторая стропа. То есть, крепится он тоже вот за эти же кольца. То есть, вот так. Крепим и можно носить через тело, Да. Вот такой здесь, как сумка Шупер. То есть она большая, внутри всего лишь один кармаш. Она как большой мягкий мешок. И смотрится очень интересно за счет вот этого рисунка аппликации. И она выполнена у нас в наличии в двух цветах. Она... Вот цвет хаки, забыла цвет. Кстати, оливковый или хаки, он даже как-то больше оливковый. Оказывается, это один из моих любимых цветов. А, Оказывается. Почему? Потому что он очень комфортный и очень много гармонируется со многими вещами. Я вот была рыжая, да, цвета волос. И это был мой цвет, однозначно. Сейчас я ближе к блонду, к естественному, и опять это мой цвет. Почему? Потому что он очень комфортный визуализации. А материал очень приятный на ощупь, шоковистый. Поэтому я думаю, что он очень многим подойдет под многие образы. И эта сумка, смотрите, есть серым красивым. Цвет очень красивый серый. Отделан серым курзамом и немножко как металлизированный курзам. Он такой серый. Тоже очень красиво смотрится. Вот такая вот серая сумочка. Так, еще у нас модели. Тоже цена 1900 рублей. Здесь больше сумка направлена больше ближе к полуспортивному стилю. Мы можем сказать что даже как спорт, подшик. Ручка выполнена практически вся из стропы. Вот здесь только вставки из эко кожи. Высота ручки здесь регулируется именно фиксаторами. То есть может быть уменьшена, может быть увеличена. Поэтому здесь, конечно, длина ручка будет не предусмотрена. Здравствуйте, проходите. Сбежал из местных офисов. Так. Карман на задней стенке. Карманы на передней стенке, так, сейчас покажу, не расстегнула. Да что ж такое вот, вот так вот, один кармашек и второй, так, смотрим что же внутри у нашей красотки, ой, ой вы представляете, Какая ненимательная. А здесь, оказывается, есть еще длинный ремень. Слушайте, как круто. А я что-то даже не посмотрела. Почему-то была -то уверена, что ремня нет. Здорово. Получается, это сумка-ведро. То есть сюда войдет не одна папка. Уже вот она спокойно входит сюда. И выходит. Замечательно выходит. Вот так вот. Раз. Нет, наверное, вот так. Вот, вот так, да, положили ее. То есть она спокойно вошла. Вот показываем. Здесь опять два кармашка на передней стенке для телефонов и мелких предметов. Один, Вот, ну, то есть у них практически у всех. Перегородка на молнии и на задней стенке карман на молнии. То есть вот так вот. Вот такая представительница у нас. Спортшика. Так, идем дальше вот такая вот есть молодая красивая еще неопытная не была она в умелых руках у представительницу покупатель так смотрим здесь идет большой карман то есть сюда можно положить что-либо например даже зонт удобно когда два движка кто правша, кто левша. Да, вот, все разные. Вход. Довольно большой. Вот такой вот. Длинная ручка. И традиционно, то есть кармашки. На задней стенке карман на молнии. И цена сумки тоже 1900 рублей а, но ну, здесь еще вот такие вот ножки кстати дно не везде почему то показываю не знаю почему но при желании если хотите все покажу расскажу и сфотографирую вот так она смотрится чтобы понятно были пропорции я среднего роста мета 60 небольшого так идем дальше есть одна модель, черная, тоже ведро, но она выполнена немножко с разными отделочками. Чуть-чуть отличается. Цена сумки тоже 1900 рублей. Это черная а, ой, с бронзой, серебро такое, серебро с бронзой, а, кожа. И черная просто с черным. Вот, покажу на примере вот на этом. Черная с бронзой. Опять, как я уже сказала, сумка-ведро. Кармашек рабочий. Ну, какой же он приятный на ощупь, девчонки. Даже объяснить не могу. Он такой, знаете, даже вот, покажу близко. Вот как шелк. Но между тем он не блестит. Бывает, как металлизированный такой, блестящий. А здесь нет. Он матовый. очень приятный на ощупь. Так, опять большой вход, задний карман на молнии и два накладных на передней стенке. Ну, вот, в принципе, все. Вот этой сумки. А, высота ручки здесь может быть отрегулирована за счет холестика. Здесь можно издвинуть, но намного. Спереди и сзади. Длинные ручки здесь нет. Единственная сумка, с которых я показала, где нет длинной ручки. Так, и последняя. Сумка на сегодня именно из нейлоновой коллекции. Вот такая. Тоже у нее цена такая же. 1900 рублей. Она цвета Хаки. Вот такой вот приятный, приятный она. Цвет очень комфортный. Прямо смотришь. Прям хочется его потрогать. Вот такое дно большое широкое. замечательный вход прям замечательный опять карман на молнии да? на задней стенке карман на молнии и два кармашка на передней стенке для мелочей ну, собственно говоря вот так и здесь тоже длинного ремня нет вот такой большой мешок давайте померяем по отношению к формату папки понятно был размер папка входит легко сумка застегнется вот то есть она прям упала и потерялась но ну, собственно говоря из нейлона на сегодня все покажу сейчас кожзам эко кожу ту бишь наш да? и покажу э, красивые малышки кроссбоди которые мне хочется показать к празднику а, не знаю кто заказывает кто не заказывает сейчас кто куда ходит кто Встречает праздник дома, но праздник никто у нас не отнимет. То есть радовать мы себя можем разными мелочами. Подарки, подарки себе или подарки близким. Это так приятно. И порой делать подарки приятнее, чем их получать. Хотя получать тоже. Их люблю я люблю эти подарки.